Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Как вы знаете, ВКонтакте сейчас очень развивается. А конкретно развивается VKCoin. Что это такое? Сейчас расскажу. Покопавшись в пабликах ВКонтакте и вообще в Коине, я узнал такую вещь, что VKCoin это не официальное как бы, приложение. По крайней мере...

Это то, что я узнал. Может быть, это неправда, может быть, правда. Я говорю сейчас то, что э, понял я. Разработчик не ВКонтакте, не концерн Mail.ru, а просто вот чуваки, вот их ник. Можете глянуть. У них даже есть своя группа ВКонтакте, где они игры всякие вот разрабатывают. Вроде так.

И ссылочка в описании на их группу будет, посмотрите. Вообще, приложение VK coin планировалось к выходу к 1 апреля, но так как его сделали, в общем-то, раньше и запустили его немного раньше 1 апреля. Это была чисто такая вот развлекушка, чтобы, как мне кажется, взять и продвинуть VKPay. Все мы знаем, что в музыке ВКонтакте есть реклама, и там рекламируют VKPay. VKPay оплати там...

Подписку на музыку, все дела. Чисто с точки зрения рекламы, раскрутки, я просто учусь на рекламщика. Вот, я думаю, что это, значит, был такой ход в э, коин чтобы распиарить ВКП. Все вы, наверное, знаете, что такое PayPal. Это такая платежная система, где, в общем-то, можно зарегистрироваться с помощью карты Visa, MasterCard и других банковских карт.

И делать покупки, совершать покупки, там все дела. Так вот, VKPay это примерно одно и то же. Смысл приложения Коин вы уже поняли. Для раскрутки VKPay, для сервиса VKPay. А далее, как заработать на Коин? Это очень легкий вопрос, потому что можно взять, нафармить свои коины, накликать и продать таким же людям, которые еще не полностью понимают в чем прикол.

ВК Коин И они отдадут тебе денежку Сейчас ВК Коин очень сильно развился И у некоторых Нет, не у некоторых, у большинства людей Уже есть по одному миллиону этих Коинов То есть потихоньку обесценивается Коин ВК Коин Поэтому, ребят Нужно с умом сюда подходить Вообще, если вы хотите заработать

ну, это будут небольшие заработки. Сейчас я посмотрел, люди принимают себе пожертвования, вот эти, как бы, переводы. Покупают в от 1 миллиарда, по-моему. Потому что уже 2-3 миллиона, 10 миллионов уже есть, но у многих. Люди сами могут брать и назначать свою цену на...

К примеру, миллион VK коинов. Я посмотрел расценки, примерно, ну, 50 рублей за миллион. Или там 200 рублей, 300 рублей. Кто как, в общем, назначает цену. Ну и самое основное приложение приложении ВКП. Что это за фигня? Это кликер обычный. Кликер это что такое? Если вы помните, раньше были игры, вот старые, ну вот, мне было 10 лет примерно. Я скачал себе игру.

Яйцо такое было. И ты должен миллион раз ударить по этому яйцу, и там что-то должно было вылупиться. Вот это примерно одно и то же, только ничего не вылупливается, а как бы ты зарабатываешь себе очки. Вот кликаешь, кликаешь, кликаешь, кликаешь, и потом ты переходишь в рубеж, и чтобы уже не кликать механически, правильно, да, говорю, Меха механически, ты можешь переключить это все на автомат. Ты берешь, покупаешь некоторые расширения, дополнения, скорость увеличиваешь,

и там, к примеру, я прокачался уже до 12 раз в секунду. Можете посмотреть сейчас, как это быстро работает. Вот 12, 12 коинов, каждую секунду мне падает, в общем-то, на этот счет. Можете увеличивать, можете не увеличивать. Можете просить своих друзей, чтобы они вам переслали эти коины. Пока что я еще не, ну, не понял, никто еще вообще не понимает, что происходит с этими коинами. Но если полазить...

В самом приложении coin Там есть описание такое, что ты можешь с помощью этих коинов покупать себе одежду, еду Какие-то в интернете покупки оплачивать В общем-то полный ВК, ой не ВК, а PayPal, полный paypal Если ВКонтакте и Mail.ru развят эту тему, будут развивать

Будут развивать эту тему То будет довольно таки классно Ну вот в принципе все что я хотел вам рассказать Про VK coin про VKPay Чисто мое мнение и чисто та инфа Которую я узнал буквально вот вчера Сегодня из интернета Она вот есть в свободном доступе Можете сами все проверить И опять же все ссылочки Будут в описании Если тебе понравилось это видео То пожалуйста подпишись на мой канал И поставь лайк Но ну, а я увижусь с тобой в следующем ролике